Спасибо тебе, Рюкю. Теперь я могу смело. Отвлекся. Мальчишка пошел за ними. Учитель! Если отч... Его тело не выдерживает. Он прямо как я. Мы оба вместилище великой силы. И его тело с ней не справляется. Сверхвосстановление больше не действует. Ты отсюда точно не уйдешь. Что, любишь небо? Тогда я заберу один за всех и отправлю тебя на небеса! Шигараки можно ранить! После двух ударов на сто процентов рука переломана. Но силу один за всех передают, чтобы победить все за одного. Шигараки, вживлены его причуды. Я обязан покончить с ним здесь. Придется использовать один за всех на полную. Сент-Луицкий удар! Если бы герои не заставили меня так напрячься, даже с поправкой на то, что тело недоработано, эта сила все равно... Печак! У меня ожог брат В моей голове не было ни единой мысли. Ты живой? Стоять можешь? Все. Случилось само по себе.